Наш посев Меня возвал ты к жизни, Бог мой дивный, Меня могло б совсем не быть, Но захотел ты подарить страницу мне Своей предвечной книге. И благодарно сердце, что живое, Пульсирую среди других сердец, Что ты мой Бог, учитель и отец, Определил мне место здесь благое. Пусть малое оно, хочу тебя прославить, Пусть я травинка в зелени ковра, Но воля вышняя, могучая и добра, Повелевает свой посев оставить. Мы сеем все своим влиянием скромным, Словами, делом и огнем души, Молитвой жаркую в немой тиши, и устремлением к совершенствам горним в любое время в горе или счастье с усердием рук или расслабив их здоровье немощи слезах своих сияние солнца в бурю и в ненастье а Бог возвращает все кривизны исправляет и нам вручает опыт бытия Ко благу Он ведет себя, меня, Коль путь свой целиком Ему вверяем. Так сейте, семя доброе, святое, С надеждой, верою вокруг себя, То семя Божие любви добра, влияние светлого, разумного, живого. Бог даст взглянуть на жатву день отрадный, Посева нашего Труда людей, великой и бесчисленной семьи своей, нет, не напрасен труд, и в том его награда.